Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить об итоговом сочинении по литературе в одиннадцатом классе, и сейчас давайте мы посмотрим, какие направления вот включают в себя экзамен: разум и чувство, честь и бесчестие, победа и поражение, опыт и ошибки, дружба и вражда. Ну, вы понимаете, что это такие вот условные большие темы, которые позволяют как-то ориентироваться в огромной массе литературных произведений и тем. Комплект будет включать в себя пять тем сочинений из закрытого перечня по одной теме из каждого тематического направления. Поэтому вы можете каким-то образом определиться и заранее, может быть, как-то пытаться что-то написать и подготовиться по различным темам. Очень важно, чтобы ваше сочинение соответствовало тому направлению, вот которое в данном случае заявлено. Темы сочинений не должны нацеливать на, на литературоведческий анализ конкретного произведения. Это значит, что итоговое сочинение – это не проверка того, насколько вы знаете литературоведение и насколько вы владеете литературоведческим анализом. Вы должны показать умение формулировать, умение рассуждать, размышлять на определенную тему. Тема дает возможность учащемуся широкого выбора литературного материала для аргументации. И это очень важно и это очень удобно. То есть вы можете самостоятельно выбрать, какое произведение избрать для обоснования аргументации вашей темы. Очень важно подготовить себя к тому, что вы должны будете рассуждать в вашем произведении. То есть вы будете в вашем сочинении объяснять, почему вы так думаете, почему вы считаете так или иначе. То есть вы должны уметь поставить проблему и ее раскрыть, доказать. Сочинение соответствует возрастным особенностям выпускников, и на него дается 3 часа 55 минут, то есть 4 часа фактически. Нужно постараться быть ясным, грамотным, разнообразно формулировать, писать грамотно в речевом отношении, и тогда вас обязательно будет ждать успех. Как я уже сказала, время написания сочинения 3 часа 55 минут. Это достаточно большой срок. За это время можно не только продумать композицию своего сочинения, но и обдумать его в деталях, написать черновой вариант, а затем уже переписать аккуратным, обязательно разборчивым почерком на чистовик. Экзаменационный комплект будет включать 5 тем, и э, вам нужно будет успеть э, за время, отведенное на экзамене, э, вначале выбрать, конечно, тему, а остановиться на одной из 5 тем. Это тоже непростое дело – выбрать одну из пяти. И, конечно, для этого нужно читать заранее, много читать в течение 10-11 класса. Обязательно. Темы будут известны за 15 минут до начала экзамена, то есть заранее предсказать, предусмотреть невозможно, какая тема вам достанется. Результатом вашего сочинения должен стать либо зачет, либо не зачет. Но если вы получите не зачет, в этом случае к сдаче единого государственного экзамена вы не будете допущены. Поэтому итоговое сочинение по литературе ⁇ это такой очень важный этап допуска к единому государственному экзамену. Сочинение будет оцениваться по пяти критериям. Соответствие теме, аргументация вашего сочинения, привлечение литературного материала, оно должно быть обязательно построено на литературном материале, композиция сочинения, качество речи и, наконец, грамотность. Вам нужно будет выбрать только одну тему. Вы это уже знаете. Объем, который рекомендуется вам, это 350 слов где-то ориентировочно. Если в сочинении меньше 250, в данном случае включаются все слова и служебные, то за такую работу ставится не зачет. Итоговое сочинение нужно писать самостоятельно. Ни в коем случае не списывайте ни из каких источников. И если сочинение списано, то в этом случае за него тоже ставится неудовлетворительная оценка. Вы можете в своем сочинении прямо или косвенно цитировать произведение и обязательно ссылаться на источник, либо ссылаться на какого-то писателя или поэта, который сказал ту иную, или иную фразу, которую вам нужно было почему-то использовать в вашей работе. Когда мы говорим о литературном материале, надо помнить, что не всякий эпизод – достоин внимания в тексте. То есть надо все-таки выделять наиболее значимые эпизоды и не превращать вот литературное произведение в какое-то выдергивание довольно странных и малозначительных эпизодов, которые вот случайно остались у вас в памяти. Все-таки надо понимать, что вы должны говорить о эпизодах, в которых действительно по-настоящему раскрыты характеры героев, и действительно этот эпизод имеет какое-то отношение к той теме, которая вами заявлена в вашем сочинении. Для подготовки к сочинению мы с моими учениками писали сочинение на две темы. Первая тема была ⁇ Город любовь и ненависть ⁇ и вторая тема ⁇ Что такое счастье ⁇ И ребята выбрали большинство, выбрало, выбрали первую тему, поскольку мы закончили изучение трех авторов. Это Пушкин, поэма «Медный медный всадник», лирика Лермонтова и «Гоголь. Невский проспект». И поэтому вот после этих произведений очень удачно можно было написать на тему «Город, любовь и ненависть», поскольку эта тема раскрывается как в произведении Пушкина, как в поэме Пушкина, так и в «Невском проспекте» в петербургской повести «Гоголя». И вот что интересно, в основном недостатком сочинений, которые написали ребята, является то, что они действительно поняли и запомнили сюжет того же «Медного всадника» и сюжет Невского проспекта. Они поняли драматизм жизни героев, но не смогли дать в своем сочинении самих себя. То есть сочинение превратилось фактически в пересказ сюжета – а не в анализ сходства и различия авторов. И тем более, к сожалению, не прозвучало, совсем не прозвучало размышления о нынешнем Петербурге, о нынешней жизни. И вот этого не было. А хотелось, чтобы обязательно вот такая тема была, поскольку город любовь и ненависть, наверное, у усовременно, современного молодого человека меньше претензий к жизни, и во всяком случае, если они есть, то, наверное, они не стоят так остро, как в жизни бедного Евгения из поэмы "Медный всадник". И, конечно, вот хотелось вот этого сопоставления, сопоставления героя Пушкинского, Пискарева и Пирогова из Невского проспекта Гоголевского, которые тоже решают вопрос любви и ненависти к городу, каждый по-своему. И хотелось бы в конце, чтобы прозвучала вот эта тема современного Петербурга. И вот этого к сожалению, не получилось. То есть надо стараться, если вы пишете э, вот на такую свободную тему, она свободная. И литературный материал здесь средство поразмышлять о современной жизни, о современных проблемах. Конечно, хотелось бы, чтобы вот эта связь, перекличка какая-то, может быть, противопоставление обязательно присутствовали. И тогда ваше сочинение приобретет краски, оно приобретет глубину, оно будет интересно и, конечно, будет высоко оценено экспертами. Ну и вторая тема, которую вы выбирали ребята, что такое счастье. Многие строили на литературном материале. Они говорили о счастье, вернее, его отсутствие в жизни бедного Евгения из пайма Пушкина» и сопоставляли с образами счастья в лирике Лермонтова. И вот очень удачно одна из учениц как раз сказала о том, что у Лермонтова это скорее мечта о счастье через воспоминания о детстве, что тоже было очень ценно. Но вот этого перехода, связи между веками, между событиями 21 века и событиями 19 века, вот, к сожалению, вот этого не было. То есть не подумали учени... ученицы о том, что вот можно было такую связь дать. Тогда совершенно текст был бы иным. А вот, собственно говоря, и все, что мне хотелось сказать сегодня. Я благодарю вас за внимание, желаю вам успешной работы.